Мой салют каждому из вас. Все началось с того, что по чистой случайности мной был найден подвес от небоевой, подчеркну небоевой, советской медали. Разумеется, если бы речь шла о реальной награде, рука моя бы на такую реликвию не поднялась бы. В этом я уверен. Сам процесс подготовки, к сожалению, не сохранился. Хотя сверхъестественного все равно там ничего не было. Если кратко, я старцевал обратную сторону. Таким образом оставив исключительно объект, вызывающий очень неоднозначную реакцию у некоторых. Правда мой канал политик и различные высказывания в этом направлении людей альтернативно одаренных неуместны. Выполнив полировку я удалил краску с двух алюминиевых деталей. Деталей корпуса всего устройства. Для достижения этой цели была задействована полюбившаяся мне смывка. Обнаружив и разметив примерно центр заготовки, просверлил отверстие диаметром 3 мм. Именно благодаря этому отверстию я и буду фиксировать медаль. Между прочим, достаточно длинное времечко, я размышлял как же осуществить крепеж. Использование винта не вариант из-за небольшой толщины деталей, а использование клея или эпоксидной смолы, Обеспечить надежность в данном случае не способны. Решение неожиданно пришло ночью. Не знаю как у кого, но именно в позднее время суток мой мозг наиболее активно функционирует. В общем, было принято решение задействовать пайку. Сомнения в жизнеспособности такой технологии, конечно, были. Но вот вам мудрый совет. Если вас что-то пугает, сделайте это обязательно. На практике сложность заключалась в том, что алюминий нагло и без спроса поглощал тепло горелки. Таким образом препятствуя нормальному разогреванию латунной медали. Да, можно было бы применить горелку побольше, спору нет. Но в таком случае возникал риск попросту расплавить алюминий. К тому же в моем случае речь скорее не об алюминии, а о его сплаве с кремнием, то есть силумине, у которого температура плавления ниже. Тем не менее успеха я все же добился медаль была крепко зафиксирована на одной из крышек корпуса напоследок еще раз произвел полировку можно было бы обойтись без этой процедуры но мне хотелось удалить отпечатки пальцев и различного рода загрязнения полировку выполнял на токарном станке с установленным мягким шерстяным кругом вот, вот нравится он мне Хоть полировка на таком круге и занимает несколько больше времени, но с его помощью можно добиться воистину зеркального блеска. В общем, результатом я остался доволен. Последующую работу пришлось немного отложить. Майские праздники, знаете ли. Ничего не работало, а поэтому я не мог купить необходимый материал. Когда у меня и у наших местных торговцев угасла майская эйфория, я приобрел стальной пруд диаметром 10 мм. Между прочим, по заверениям деда, у которого я его купил, прут калиброван. Ну, правда здесь, конечно, бабка надвое сказала. Может правда, а может и нет. А кроме прута были куплены две сантехнические гайки-заглушки. В пруте была нарезана резьба М4. Аналогичная резьба была нарезана и в этих гайках. В результате болт закручивается в гайку, а все это вместе крепится к пруту, зажатому в токарном станке патроне токарного станка все эти манипуляции были необходимы только для того чтобы обеспечить себе возможность токарной обработки заготовок может это и не совсем технологично и есть более быстрые и эффективные способы но к сожалению состояние моего токарного станка и его патрона в частности печальное. вынужден видите ли как говорится изобретать алисапет но ничего ничего зато опыт и развитие конструкторской смекалочки я думаю, это важно в нашем-то деле. Предназначение полученных деталей я пока месть оставлю в тайне. Подержу интрию. Для интереса попробуйте, не досмотрев видео и не перематывая его, прикинуть целесообразность показанных латунных чаш. Назовем их так. Подумайте. Это всегда полезно. Само крепление я выполняю аналогично тому, как я делал это с медалью. То бишь, отверстие с зенковкой, артофосфорная кислота, припой. Но отмечу, технология была немного изменена. Для того чтобы пайка заняла поменьше времени, я предварительно залудил латунь. Излишки припоя удалил обыкновенной ветошью. К слову, излишки припоя можно запросто смахнуть и обыкновенной кистью. Это удобно, если речь идет о лужении сложных по своей геометрии деталей. Да, вот еще что. Дабы чашки располагались именно там, где это нужно мне, и для того, чтобы можно было припаять за один подход и первую и вторую, временно креплю их винтами М3. Хорошая мысля приходит опосля, как говорили наши прадеды и прабабули. По завершению пайки я сообразил, как еще более упростить процесс можно было, можно и даже наверное нужно было применить так называемый сплав Розе или сплав Вуда. Напоминаю, отличительной особенностью таких припоев является крайне низкая температура плавления. То есть, по сути, произвести лужение можно было бы в емкости с кипящей водой. И впоследствии пайка бы упростилась. Но ничего, на будущее буду знать. Эпопея близится к своему логическому завершению. Подготовив прозрачный, быстросохнущий эпоксидный клей, наношу его внутрь наших чаш. Большое количество не наношу, поскольку в этом нет смысла. Достаточно буквально 3-4 капель. На клей монтирую два показометра. Да, да, да, нет такого слова показометр. Но по-моему оно слово то есть. Очень даже прикольное. Кто считает его не прикольным, пусть первый бросит меня снежкой в мае месяце. То. Серьезно говоря, один измерительный прибор представляет собой компас, а второй термометр. Согласен что приборы несколько великоваты, гораздо более привлекательно смотрелись бы изделия в меньшем исполнении. Однако, это самые мелкие измерители, которые я нашел и которые мне удалось купить в интернет. Устанавливаю зажигательную начинку. Признаюсь, устройство сделано не мной. Конечно, лично мне интересно было бы сделать своими руками механизм, работающий на газу. Правда, как это сделать в реалии, я не представляю. Пока. Мне кажется, что без специального оборудования сделать это непросто, несмотря на при... примитивную, казалось бы, конструкцию. Все непременно? Обязательно. Подниму этот вопрос попожа и попробую. Попытка не пытка. Заправляю зажигалку газом и после непринужденного щелчка наслаждаюсь огнем, вырвавшимся наружу. Величина пламени не очень большая, но ее всегда можно подрегулировать. Осуществляется это обыкновенной отверткой. Как по мне, результат работы вполне достоин. Уверен, что такого вы еще не видели. Представим все вместе, что это зажигалка полевого командира Красной Советской Армии. Армии, выигравшей войну, между прочим. Это я для тех, кто яростный противник своего же советского прошлого. Подписывайтесь на канал и на мою страницу в Instagram. Ссылка будет в описании. Буду всегда рад новым знакомствам и общению с интересными людьми. Да пребудут с вами креативность, творческий успех и солнечное летнее настроение. С вами был я, Антон. Пока, но по срам.